Заказал себе новую паталовушку, потому что одну потерялку, вообще не знаю, куда наделать. Кстати, причем плохая была. Там аккумуляторы были, Не дайте пальцы певали. немножко побольше, удобные. Так, что вам? Это должно быть очень хорошее. Она, кстати, с Wi-Fi, не знаю, чем там, Wi-Fi там. Недалеко у нас. Ой, да. о! Вот, блин. Самое главное, чтобы там были настройки. Так, точно. Вот, включим Wi-Fi. Видео обход. Тут инструкции всякие. О, кстати, приложение для этой головушки. Ну, сразу показано, что инструкция управления. Карта. Сек для батареек. Так, что это еще у нас мало вот много телефонов. Смотрите, ладно пойдут дальней ох она громадная если поеду в дальнейший валовок то могу ее с собой взять там линки подальше поставить так что у нас тут это палочка кстати у меня там тесто замешивается что это такое Это такие звуки ладно еще что-то какой-то переходник до зарядки полагаем да вот, вот зарядка до нее то порядка ну он реально мысли по размерам вот у меня предыдущие хм. так что-то переходим по карте памяти картридер итак что там внутри я сейчас в данный момент не буду ничего не снимать пока... О, здесь удобно мне показалось что удобно всех снимать ну хоть додумались а не сделать так, чтобы не мучиться. Вот. Это же надо. Кстати, тут съемный отсек. Отсек для батареек. Вот он. То есть можно ее просто вытащить? А, тут и нет батареек как таковых. Тут просто тройный аккумулятор. Это намного хуже, чем я думал, конечно же. Потому что... Но ну, если его хватит на все лето, к примеру, тогда это хорошо. Ну, так он сел, допустим, еще что он теперь. Ну, ладно, посмотрим. Звук заряжен, не заряжен. так втыкается-то? Хочу его туда? А, нет, она крепится. Вот это, офф. Он. Надо. Так. Да уж. Открыто. Сейчас мы это туда впихнем. Так. Закрыто. И заряжать ее можно не вытаскивая. Здесь тоже гнездо. Есть. Вот... А, это, наверное, вот... не знаю, на чем у нас. Здесь на карта памяти. А, вот. Тут ВСБ. Зачем она? Тут тоже развм. Так. тут заряжать что-то не можно, пока она мне не включилась, видимо, разряжена. Сейчас попробую зарядить. Так, разобрался. <coughs> Минус. Сюда нет слота для micro SD. Сейчас я зарядки разрядки сниму. Uh -huh. Здесь только для вот большой разрядки. Такой слот сюда вставляем с переходником, как я называю, как <coughs> Тут можно настроить Wi-Fi. Получится по Wi-Fi. Для того, чтобы посмотреть, что там записалось, реально работает. Только что проверил. И настроить, там приложение, вот, скачать его. Там настроить можно камеру прямо с телефона. Что весьма удобно, не надо говорят все-таки. Стучи не русских. Там русский шрифт, все отлично. И можно скачивать, не подходить в камере, допустим. Сколько там метров, 600 что ли метров берет Wi-Fi. Подойти за 600 метров, посмотреть, что там записалось, скачать, удалить на карте памяти, чтобы не мешалось, ну чтобы дальше записывать и идти домой. Это у меня так сказать самая лучшая подолгушка, которая когда-либо была. Купил как на распродаже ее Ну как не дать скидки. -дя. Вот такая она мощная. Кстати, тут можно вешать ее. Дергается, снимает что-то так. Надо включить. Хватит не снимать. Так, а, можно ее что повесить или как это? Или это для этой веревочки? А, это вот этой веревочки. Для этого ремня. Можно так оказать. Вот удобство ее. То, что встроенный аккумулятор. Ее хватит надолго. Не надо таскать свой постоянный аккумулятор на замену. Плюс может через телефон проверить, только там осталось процентов зарядки. Минус, что нельзя прийти с пауэрбанком и зарядить там же. Ну, допустим, пришел, поставил на зарядку, ушел. На негрибы собирать или гулять, или ночевать. Пришел, вытащил пауэрбанк, пошел домой. пример Минус еще то, что нельзя микро-SD использовать. Мне кажется, это. Такие уже технологии-то меняются. Зачем вот это тут? И вот этот вот устаревшее гнездо, я не знаю, тут даже не приложение, это а только кабель. Как пользоваться? У меня уже давно таких несколько. Где-то на балконе валяются старые, но не знаю. Но качество еще не знаю. Качество. Это первое, что я выложу с фото ловушек Это видео с этой камеры, скорее всего. Смотрим, сколько она себя оправдает. Так, ссылка на в описании. Тут все, все про нее не возьмет, сейчас я на 4К снимает, но я не доверяю этим 4К из таких вот штук. Я буду снимать 10. Так, вот посмотрите. Все ее характеристики. Удобно настроить дату можно. Некоторые потолушки не позволяют это сделать. Почему-то. И вот это я еще не понял, зачем вот эта штука, Честно говоря. Коммерт он какой-то, не знаю. Ну, начинаю еще вещь. Заряжу ее. Я ставлю до июня. В июне я ее уже... А может это балкон? У меня там птички постоянно кушают. Кстати, да. Сейчас я это и сделаю. Точно.